Приветствую, друзья! С вами доктор Борис Увайдов, и сегодня я хочу рассказать вам о том, что традиции многих народов разрушает и делает человека больным. Вот Неправильное сочетание жиров Белков и углеводов Ну, допустим, плов Я родился здесь Каждую неделю был плов Это не мешало мне болеть 25 лет Но не только плов виноват Тут После плова и молоко шло И сладкое, ну, одним словом Люди ну, как бы, находятся в такой прострации, что э, они ничего не знают, они ничего не понимают и понять не могут, что сочетать рис с мясом и с такими жирами приводит артериосклероз. Приводит к приводит к такой вязкой крови, что получается не кровь, а какая-то помоя тяжелая. Но ну, представьте себе, какая нагрузка на все органы, особенно на сердце, на сосуды. Потому что сосуды начинают забиваться. Значит, рис не сочетается с мясом. Мясо не сочетается со сладким. Брожение идет. И вот представьте себе, если вы переели мясо, вот это всего вы поели, допустим, в обед, вот такой объем то лишнее количество потребляемой пищи, потому что ну, на тарелке дает плов, это очень большое количество. Там, допустим, 3-4 порции получается, а человек должен получить только одну порцию. Вот. И когда плов попадает в желудок, там получается два фермента. Один фермент – это белковая пища, белок, мяса, которое требует большое количество кислоты в желудке. Этот желудочный сок, вот от него аж хлор. И еще есть фермент пепсин. И вот... Когда вы потребляете с рисом и с жирами, то получается нейтрализация, потому что на рис выделяется щелочной фермент. И как мы уже знаем по физике, значит, щелочь нейтрализует кислотность, и наоборот. То есть там получается реакция нейтрализации. Ни плов не переварится, ни мясной не переварится. Тогда что делал У узбеков и вообще у мусульман. Есть другой, альтернативный плов, который делал мой отец. Значит, он замачивал нохот, горох, чеснок, вот, два-три два, э, головки чеснока, и рис можно делать на сливочном масле, можно делать на кокосовом масле. Вот самое дешевое, паршивое, токсичное масло – это подсолнечное. Вот хлопковое тогда, значит, масло – это все сразу сгущает кровь. И это уже Получается, не кровь, которая должна циркулировать, а какое-то болото, такое, знаешь, густое, болотное. И значит, даже можно рис сочетать с картошкой, но не так будет э, вредно отражаться на пищеварительных органах и систем и вот эти друзья жиры должны вот эти растительные масла должны там есть хорошие масла но они не должны сочетаться с пищевыми продуктами допустим кедровое масло ореховое масло конопляное масло Кокосовое масло. Кстати, вот единственное масло кокосовое, которое можно и жарить, и, значит, значит, плов делать, потому что там другие атомы и молекулы, которые сочетаются с пищей. Вот. Все остальные масла, которые я перечислил, они должны употребляться для лечебных целей отдельно от пищи. Понятно это или нет? Потому что, когда вы, допустим, делаете салат и наливаете туда много растительного масла, естественно, самого дешевого, прохимиченного, то в желудке у вас образуется пленка. Вот, ну, допустим, комок, вы проглотили. И вот это масло, оно обволакивается этой пленкой, и уже, значит, желудочный сок не в состоянии расщеплять и переваривать в желудке то, что обволакивается этим маслом. Как я сказал, на исключение. Это кокосовое масло. Сливочное тоже можно. Но другие масла растительные не рекомендуются. Вот. Есть другие жиры. Значит, жиры приостанавливают процесс пищеварения. Ну, допустим, если вы сделали яичницу, и туда добавили много растительного масла, то яичница будет перевариваться много часов. Если вы сделали яйца в смятку, то час-полтора максимум. А сырые желтки, допустим, гоголь-моголь, 20-25 минут. Все, в зависимости, как вы это все сделаете. Вот. Ну, в отношении сала это уже как бы традиция, допустим, русского, украинского народа. Они из поколения в поколение едят, вот, играют в футбол, становятся олимпийскими чемпионами и так далее. То есть их организм уже адаптировался. Мусульманские страны не принимают сало. Почему? Потому что это идет от свиньи. Вот. Опять-таки, традиция. Мы уважаем всякие традиции, но просто надо знать, что любые жиры, они замедляют процесс пищеварения. Поэтому у Болотова есть, значит, У Болотова есть интересная, значит, э, э, пища, значит, ржаной хлеб, чеснок и сало. Ну, он уже опробировал на сотнях людей. Вроде бы это хорошее лекарство. Вот, в Америке тоже, там много очень русских, которые применяют это, и это может быть завтрак, это может быть завтрак, mm -hmm. с пищей не сочетается. И вообще, проблема питания, друзья, она настолько актуальна, проблема питья что если вы не изучите сейчас, если вы не научитесь правильно питаться и пить, и вести правильный образ жизни, вы будете болеть, и ваши дети будут болеть, и ваши внуки будут болеть, и будут рожать больное поколение. Поэтому давайте, друзья, проснемся наконец Заинтересуемся, ну, где учиться? Возьмите доктора Шелтона, возьмите доктора Вокера, возьмите доктора Хильтона, Хатема, Поля Бреда. Они уже давно же разработали систему правильного питания. И вы, пожалуйста, просмотрите все это. Если непонятное, спросите меня. Итак, советую также почитать, чтобы вы не заболели этой болезнью, потому что в этом году число заболеваний увеличится вдвое. Так если на Земле умирало 10 миллионов, в этом году, я имею в виду да, уже с Нового года, Будут умирать 20 миллионов! Представляете, какое количество людей! Вот если бы они прочитали эту книгу, тогда бы они могли не заболеть! Итак, друзья, будем прощаться! Я вам желаю добра, удачи, любви, творчества, счастья, красоты, Будем встречаться в скором времени, в начальных числах февраля, в красивейшей части Баржоми, красивейшей части значит, Грузии, там, где сосновый лес. Удачи вам и счастья!